Ебал, просто он поворачивается, понимаешь, блять? Самое ебанутое, блять, что есть. Он резко, блять, начинает поворачиваться в другую сторону. Вообще, хуйня. Это дерьмо странное, блядь, гибанутая хуйня, сука, сука, сука, сука, сука, сука, дерьмо, мри, тварь, чушка, бля, вот жопа, блядь, соси, Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! You're too slow! Too easy! Piece of cake! Whoa. так, ебаные блядь, бомбы, сука! так и сложно сегодня, там всё пиздец просто, пиздец! Почти победил, да и тварья. Вообще чушь, плачь, плачь. Нет, не плав. <laughs> it's okay. Here yeah, I'll show you <laughs> It's yeah. fashy time You're too slow <laughs> <And> It's It's <fashita. laughs> You're too slow <связывая> не прыгай, сука! Нам надо не нахуй, что он? там никаких Сука, как он завернулся-то, ебаный! Sauce. You're too slow. To eat a piece of cake. Hey. It's a spicy. You're too slow. Do to you piece of cake? Привет! Ебать ты, блядь, хуйня, сука, моржовая, блядь, ч ты сделаешь? Ладно, чмо? Ты не блядь, в два раза вернулся. Во, давай. заново. Пять, я победю. Ты Сейчас я победю тебя. Русская говнушка. Нетос. Блять, он ч, рванулся, что ли, совсем? Как он так начинает летать в штраф? Бля. Блять, ну фибер, блять, ну фидорасина просто. Издюхует, блять, шелк. Шелк и скинь. Кинут, когда не надо что-то, удовлетворяет. Идем. там где я стоял. Да твою мать, блять, ебаные, сука, бомбы. Ебанаты, скипс-сп, скип, скип, скеп, Easy cake, easy cake, сука. пиздец вообще нет просто вообще ты никогда не не поймешь как он двигается У него непонятно от чего зависит это движение всему закончится и он может и так взять. Видишь, он и так полетел, и с головой полетел, уху. Ну вообще пофиг, он может и так лететь, и так лететь. Вот это, блядь, хайлайт будет. Otho, by the wayля? killing Девище, просто сука, хуесос Ну а -а -а -а. какой хуесосина, не просто чмо. я ч было такое? Нахуй блядь ебанка, хуйня. Хуяй него! Ёттт, сука, ёттт Блец, ётт, я победил его yes, я победил, победил это дерьмо! О, я у Сосите, суки, все. Соси, сосисоник соси, Соник! Соси! Казал я выиграл это дерьмо. О, я, я, я, я, ты о, я сдох! Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, днище, днище, днище. О, днищенская игра, днищенская игра. Все, давай ролик пилить, ролик пилить. О, яс. Я никогда больше не хочу играть с Соником. Это дерьмо, блядь. Что вообще параша, просто, просто парашная параша. Нет. <Слых> <Слых> мы победили это дерьмо, мы победили. <Слых> да у yes! у yes. Офигеть, сколько это? Пять часов. Пять часов я потратил на это дерьмо. Пять. Пять часов. Ты прикинь, пять, сука. Подписывайся на канал, лайки ставь, донаты шли, блять, нон-стопом. Пять часов. Охренеть, это не считая еще тех прошлого дня в три часа. Где-то получается восемь часов. ну это вообще жесть, жесткая жесть. ой Класс. Фу. Вот теперь мне хорошо, теперь мне лучше. Пойду отдыхать. У -у -у.